Я открою нашим слушателям секрет. Мы буквально недавно с Михаилом говорили и говорили о нашем окружении, что многие из нашего окружения совершенно точно представляют себе, что человек должен ходить на работу от стальки-то до стальки-то, предположим, с 9 утра до 5 вечера. Приходить в какой-то конкретный офис и получать именно там конкретные деньги. Это довольно расхожее представление. Ну, конечно, у меня есть довольно близкий родственник, так он говорит, да вы же дурака валяете. Я говорю, в каком смысле дурака валяете? Ну как, вы сидите дома, пусть ничего не делаете. Ну или в каком-то офисе. А я говорю, а как, простите, а где мы должны сидеть? Он говорит, ну как, на работе вы должны находиться. То есть, получается, мы не на работе. Почему? А потому что мы не приходим в определенное, отведенное для работы время, не отбиваем свой, это там, я не знаю, там, свое ID, там, лист и так далее. То есть, мы работаем по нашему распорядку. То есть это настолько укоренилось. Ну, это, кстати, не в Соединенных Штатах. Тут нет такого. Это все-таки больше русская, Советского вот. Союза, менталитет людей, которые должны были ходить на работу. Ну, как бы все. И понятия, кстати, бизнеса там ну, практически не было. Я помню еще те времена, когда начали эти открываться, как они назывались цеховики, да, их звали. Или, ну, да. А после этого были какие-то другие. Но первые были цеховики. Это начиналось, я родился в Ростове, поэтому вот как-то вот оттуда, кстати, начиналось предверие Кавказа, там вот оттуда там люди предприимчивые были. Они там были цеховиками. Потом это изменило свое название. Я уже даже не помню, как это называлось. Кооперативные движения, да, и прочее и прочее. Right. Михаил, да, я просто извиняюсь, что я перебью, я просто продолжая вот эту вот тему как раз. Есть одно интересное мнение, которое мне высказал человек, такой хороший, глубокий айтишник, довольно серьезный, вполне довольный своей работой, вполне обеспеченный, с хорошими деньгами, и он хотел всегда этим заниматься, и занимался всю свою жизнь. Как-то мы с ним сели однажды под рюмочку, и сказал он мне, Ярослав, этот мир обречен. Я говорю, почему Сергей не может быть такого, почему он обречен? Он говорит, посмотри, сегодня, на сегодняшний день, за счет того, что производство, конкретное производство, все дальше и дальше технологично, все меньше и меньше людей занято на производстве, на конкретном. То есть все меньше и меньше производителей, которые что-то руками делают. А все остальные сидят на стокмаркетах и перекладывают бумаги. И за счет этого зарабатывают свои деньги. Так, Ярослав, я прошу не раскрывать тайны. Нет, нет, я не раскрываю тайны, да, как раз. Я знаю, я знаю, я я шучу это именно это и есть. То есть сейчас идет крен в другую сторону. Сейчас всем надоело пахать, ковать, копать. Сейчас все хотят стать бизнесменами. Качество есть или нет у них, чтобы стать бизнесменами? Для этого это надо знать. То есть я элементарно могу определить вот в любую секунду, есть ли эти качества. Для этого мне надо знать всего лишь дату рождения. То есть мне стало как-то проще общаться с людьми, потому что... Ну, вы понимаете, если цифры между собой не сходятся, если человек находится под влиянием какой-то одной планеты, а, причем он понятия не имеет, под каким влиянием он находится, он просто, он просто этого не знает, а, то тогда... Конечно, это довольно сложно. И вот человек, который не имеет ну, никаких качеств, начинает идти и становиться селсменом. Хотя, кстати, селсменом это самая высокооплачиваемая работа в мире. И самая трудная, безумная, самое трудное. Конечно. Но селсмены, настоящих сейлсменов, так, таких же как бизнесменов, типа э, Стив Джабс и Билл э, Гейтс, э, их на самом деле очень и очень мало. Но вот они-то как раз миллионеры. То есть у них, вообще-то говоря, э, нету э, какого-то лимита в зарабатывании денег. Потому что, особенно сейчас, кстати, это совершенно гениальный э, вариант если, конечно, у человека есть качество, зарабатывания денег. Это не значит купи-продам. Это значит просто пользоваться теми возможностями, которые предоставляет нам сегодня наша жизнь. Я имею в виду интернет, я имею в виду нетворк, потому что Ленин тоже, кстати, был не э, так, не Он говорил, первым делом надо захватить э, телеграф, телефон, э, средства массовой информации. Как -ко -ко коммуникации даже, скажем комму... так. Да, совершенно верно. Почему? Потому что через это все можно, э, ну так сказать, много чего добиться через это. Поэтому это совершенно невероятный маркет. Uh, и гораздо больше и телевидения. Сейчас, конечно, людей смотрит много, но, допустим, телевидение уже те люди, которые пользуются интернетом, они просто не включают, uh, скажем, там, ну, кроме, наверное, пожилых людей. Uh, русское телевидение, к примеру, здесь было очень развито. Так теперь любое телевидение на интернете даже бесплатно можно получить. Я, я, я вообще не помню, когда я последний раз включал телевизор. Ну, Это вот сейчас, вопрос сейчас... другой. Я понимаю, что, Ярослав, вы как раз-таки пользуйтесь услугами не телевидения. Ну, да. да, да, да, да, приходится, потому что как бы иногда хочется иметь объективную информацию, но это мы уже в другую тему уйдем. Это, это, еще, уйдем. Отде это еще отдельная тема. Да, это мы уйдем в другую тему, но мне на этом мы должны остановиться. И причина не потому, что у нас время истекает, хотя это тоже имеется... вот Это и есть причина, но у нас просто через несколько минут начинается другая программа. Причем эта другая программа будет не менее интересная, возможно, даже и более интересная. Там у нас будет в эфире очень конкретный и очень интересный человек. Мы с ним буквально через несколько минут встретимся. Это человек родом из Болгарии. Его зовут Тодор Тодоров. Это э, человек, который участвовал в российской битве экстрасенсов. Есть, оказывается, такие битвы. А, ну, это прототип, э, не прототип, точнее, это последователи э, битвы, она по-другому называлась, э, в, которая началась в Англии. И uh, вот там уже прошло 15 сезонов, вот он участник 14 сезона «Битвы экстрасенсов», и он действительно экстрасенс, я с ним беседовал и имел возможность убедиться, во всяком случае, я, ну, как минимум, я смотрел все эти программы, и вот он сейчас будет uh, в эфире, и беседовать мы сегодня будем о uh, Бабе Ванге, то есть Ванга наши русскоязычные радиослушатели, безусловно, знают, кто такая Ванга. И почему именно о ней? Потому что, первое, он родом из Болгарии. Второе, он у нее бывал. И не однажды он у нее бывал. Более того, он был даже переводчиком у нее. Поэтому очень и очень интересно послушать эту программу. И к тому же, что он сказал? Он сказал нашему русскому радиослушателю, телезрителю, или вообще тот, кто знаком кто такая Ванга, а, ну, знакомы мы, естественно, через те самые средства информации, да и, которые не всегда дают э, справедливую, скажем так, картину всего происходящего. Так вот он сказал, что по его, так скажем, мнению, ну чуть ли не 90% всего того, что мы знаем о Ванге, является неправдой. А, вот, мы в, в, в, в, в, вот мне так всегда и казалось Очень интересно будет с ним об мы этом поговорить будет, да. Да. Ну и нашим радиослушателям Я хочу объявить еще одну приятную новость с Нами в течение вот этого Следующего эфира остается Ярослав Беклемишев Поэтому мы будем так сказать, на троих соображать Вы не возражаете, Ярослав? Ярослав? Ну вот Как только я сказал соображать на троих Он отключился нет, нет, это, я, я, я немножко завис, но все в порядке Я а, уже здесь Понятно. Ну да, я вижу что-то там с интернетом То ли у вас, то ли у нас ну, да. Вы не возражаете остаться с нами в эфире Еще на ну, минут 40-45 Да, конечно, я с удовольствием Остаюсь с вами, потому что действительно очень тема интересная Прекрасно Тогда я повторю наши координаты Uh, это 847-226-9956. Телефон в эфире и после эфира. Это Skype SunGates108. SunGates, SunGates Солнечного Ворота на конце буквы S Это веб-сайт тройное «W». SunGatesRadio.com и также SunGatesCenter.com с одним только исключением. SunGatesCenter.com там все на английском языке. SunGatesRadio.com там все только на русском языке. Uh, и не уходите через... Буквально несколько минут мы вернемся в эфир, где будем беседовать из, или соображать на троих. Все, замечательно. Да, тогда до встречи, Ярослав. В эфире. Договорились. Договорились.